Hello everybody! Меня зовут Костя, я в проекте Native Show уже почти 3 месяца. Мне безумно нравится этот проект. Я считаю, что это одно из моих самых лучших вложений. Да, именно прокачать английский по 20-30 минут в день. Мне нравится очень сильно учителя, носители языка, которые ведут интересные темы, да, интересные беседы. Они очень активны в чатах и корректируют, конечно же, ошибки. Самое главное это то, что Благодаря ежедневному, именно даже по 20-30 минут общению с участниками, да и с носителями, особенно в устном общении, присылая просто аудио и видео сообщения, чувствуется как повышается уверенность в общении как и повышается именно способность к тому, чтобы составлять предложение быстро и даже начать думать на английском. В общем, я рекомендую всем попробовать хотя бы данный проект. Я думаю, что за такую цену это очень хорошая сделка, чтобы начать наконец-то понемножку, но последовательно да, каждый день работать над собой. Поэтому я всех призываю. Это весело, это реально просто и это затягивает. Удачи всем!